И всем привет! Вас приветствует канал Ростиксона. Сегодня я расскажу вам, как обезопасить свой аккаунт или простыми словами, как не стать тем самым мамонтом. Ну, вы поняли? Поехали! А перед началом ролика переходите в телеграм канала Ростиксона. Там ежедневно он публикует новости и скрипты, делится своими мыслями и все, что он делает, пишет это в телеграме. Заходи, там много что интересного. Тем более, на этом можно еще и заработать. А также в описании будет ссылка, по которой можно будет зарегистрироваться и получить максимальную вечную скидку на Gate.io. Мошенники всегда ищут новые способы похитить деньги пользователей. Наблюдаем в последние годы массовый рост. Использование криптовалюты создает огромное количество возможностей для мошенничества. Существует множество видов криптовалютного мошенничества. Поддельные сайты. Мошенники иногда создают поддельные платформы для торговли криптовалютой или фальшивыми версии официальных криптокошельков, с целью обмануть ничего не подозревающих пользователей. Доменные имена поддельных сайтов, как правило, похожи на доменные имена сайтов, которые они пытаются имитировать. Их отличие от легальных сайтов настолько незначительны, что их сложно распознать. Фишинговое мошенничество. Целью криптофишинга часто являются данные онлайн кошельков. Например, закрытые ключи криптокошелька, которые необходимы для доступа к средствам внутри кошелька. Это вид мошенничества аналогичен другим фишинговым атакам и связан с описанными выше поддельными веб-сайтами. Злоумышленники отправляют электронное письмо, получателям которым предлагается перейти на специально созданный веб-сайт и ввести данные секретного ключа. Как только злоумышленники получают эту информацию, они крадут криптовалюту в этих кошельках. Поддельные приложения Еще один распространенный способ обмана инвесторов в криптовалюты – это поддельные приложения, доступные для загрузки в Google Pay или Apple Store. Такие приложения быстро обнаруживают и удаляют, однако они все равно являются причиной убытков для многих инвесторов. Тысячи людей скачивают поддельные приложения для работы с криптовалютой. Бесплатные раздачи в этом случае мошенники обещают вернуть или приумножить отправленную им криптовалюту в процессе так называемой «бесплатной раздачи». Интеллектуальные рассылки, часто имитирующие сообщения от реальных пользователей, социальных сетей, могут создать ощущение законности такой раздачи и вызвать у пользователей чувство срочности. Видя такую выпадающую раз в жизни возможность, пользователь быстро начинает переводить средства и в надежде на мгновенную прибыль. Шантаж и вымогательство. Еще один метод, которым пользуются мошенники, это шантаж. Они отправляют электронные письма, в котором утверждают, что у них есть свидетельство посещения пользователя веб-сайтов для взрослых и угрожают раскрытиях если не получат закрытый ключ или выкуп в криптовалюте. Если морально мы уже защищены, то осталось защитить наш аккаунт на бирже Gate.io. Как это сделать, сейчас покажу. Заходим на сам сайт Gate.io. Далее во вкладке «Профиль» находим в столбце строчку «Проверка безопасности» и тыкаем на нее. Что мы видим? Проверка безопасности. На данном табло мы видим текущий уровень безопасности. Самое главное, чтобы он был высокий. Настройка проверки логина. Двухфакторная защита входа в систему обеспечивает более надежную защиту входа в пользователя. Перед включением этой функции сначала необходимо включить код подтверждения для мобильного устройства или проверку профиля. Как эта функция включена, вы должны ввести свой код подтверждения SMS или двойной код подтверждения, прежде чем войти в систему. Чтобы защитить свой логин. Думаю, зачем это нужно, объяснять не надо. Следующий пункт это двухфакторная аутентификация. Нажимаем немедленная привязка. Переходим. Также тыкаем нажми сюда. И делаем все как указано по инструкции: Настройки электронной почты. Он используется для проверки безопасности, как вы получаете уведомления о безопасности, входите в систему или изменяете настройки безопасности. Также все галочки должны быть у вас синие. Далее у нас идет настройка смс для обеспечения безопасности во времени вывода средств, пароль, пароль фонда и так далее. В принципе я думаю дальше трудности разобраться во всем этом больше не будет. Но мы переходим к следующему пункту, а следующий пункт это у нас курс проверка ID. Как вы видите, первую проверку я уже прошел, а осталась вторая. Для того, чтобы полностью обезопасить наш аккаунт, нажимаем подтвердить сейчас. Как мы видим, тут есть несколько столбцов, на которые нужно будет написать свои данные. Город, улица, почтовый индекс, документ, номер документа и нажимаем на кнопку подтвердить и отправить. Также хочу напомнить, что если ты хочешь участвовать в турнире на 5 миллионов долларов, то тебе нужно присоединиться в команду Росиксона. Ранее в видосах я уже рассказывал про него, так что заходи в описание и узнавай всю инфу. А на этом у меня все. Обязательно в комментариях пишите, сталкивались вы с мошенниками и что бы вы сделали, если встретили их на улице. Также если вам понравилось данное видео, то не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Напоминаю, что все ссылки будут находиться в описании. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.